Наш праздничный наряд Невозможно чувствами измерить Училась. Ты в этом друг пришла. Ваша связь. Иван Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер. Я надеюсь, что ты снимешь праздничный наряд, А под ним наряд еще покруче. Вот уже и глазки так загадные, Блестят Без нарядов Выглядишь ты лучше И как же все же Поразит, осмелился сломать дверь в царское помещение. И как же все же это случилось.